Сценарист и продюсер Брюс Кэмерон, уже известный многим по фильму «Собачья жизнь», вновь приложил руку к созданию картины о братьях наших меньших. На этот раз речь пойдет о непростой судьбе собаки по имени Белла и безграничной собачьей верности. Найденной на стройке и обретшая настоящую человеческую семью, Белла стала абсолютно счастливым питомцем. Но однажды, по стечению неблагоприятных обстоятельств, Ей придется искать путь к своему дому долгих два с половиной года. Это путешествие будет сложным и опасным, но все преодолимо, когда тебя ведет собачье чутье и любовь. Фильм больше подходит для зрителей младшего возраста, но взрослые тоже получат удовольствие от просмотра, так как картина полна живописных пейзажей, трогательных моментов и искренних чувств. Рекомендуется к семейному просмотру. Доброе и красивое кино.